Всем привет дорогие друзья, с вами канал Work and Life и я его ведущий Антон Белюк и Польша наизнанку, как живут поляки, вся правда, так называется это видео, потому что в нем я хочу показать вам как на самом деле и где на самом деле живут поляки, в каких домах. Дело в том, что принято считать, что Польша, страна, в принципе, относительно бедная по сравнению с другими странами Европейского Союза, и потому э, все поляки уезжают на заработки там, в Германию, в Британию и так далее. То, что поляки уезжают на заработки, это правда, но насчет того, что они бедно живут, я не совсем согласен, и сегодня мы в этом убедимся вместе сейчас я нахожусь возле своего дома там, где сейчас снимаю квартиру и хочу начать именно с этого места показывать вам, в каких частных домах живут поляки сегодня я хочу затронуть именно частные дома а не блоки, так называемые многоэтажки, девятиэтажки и так далее ну, потому что именно это мне больше всего нравится в Польше Вот их не частные дома потому что в очень красивых, на мой взгляд, они домах живут в большинстве случаев и это очень привлекает мое внимание Внимание, и поэтому в сегодняшнем видеоблоге я хочу показать вам именно это друзья но что касается того дома в котором мы живем то вот он собственно так вот скромненько выглядит относительно да и мы живем получается он там вот такое как бы подвальное помещение сделано под квартиру Двухкомнатная квартира, получается, э, за тысячу злотых всего, вместе со всеми коммунальными, с интернетом и так далее. То есть это очень дешево, в принципе, для Польши. Ну и вот такой домик. Вот такая улица. Но самое интересное заключается в том, что сдают нам эту квартиру люди в принципе обычные как бы никакие там не богачи ну и в принципе дом По сравнению с другими как я уже сказал достаточно скромный но и собственно тому женой муж работает обычным строителем и прямо напротив строит дом вот как можете увидеть собственно Обычный строитель в Польше в состоянии построить свой дом. Он, он уже почти готов. Может быть скромненький, да, но тем не менее, друзья. Идем дальше по улице. И вот такие дома, как можете видеть. Разные есть дома. Вот от таких, собственно достаточно привлекательных и до вот таких крайне непривлекательных скажем так да вот так собственно выглядят улочки где живут такие обычные среднестатистические поляки ну тут даже более бедный класс такой живет а... преимущественно дома, он мусор видим, горы мусора ну, наверное, просто убирать, скоро будут его, да. выставили, потому что машина приедет за мусором выкладывают вот вам Польша, без прекрас, так сказать как она есть изнутри, взгляд изнутри Ну, весьма достойно, в принципе, если учесть, что вот это район, именно где живут, более бедный класс населения живет. Даже не средний, а более бедный. Хочу напомнить, друзья, что это польский город Белосток. Улочки Белостока. Ну, район ближе к окраине города, естественно. То есть обычный среднестатистический. Ты вот жил в Италии несколько лет, и, если честно, иногда мне напоминает, напоминают улочки Италии, вот эти польские улицы. Здесь дома такие типичные, на несколько семей мы видим. Да? Вот проходим дальше и видим уже такие дома. Ну, это вот средний класс, типичный польский средний класс, то, что сейчас на ваших экранах. То есть люди в Польше среднего класса могут позволить себе вот такие дома. В принципе. Ну и такие машины, соответственно. Ну тут уже выше среднего класса, вот это, конечно, да. Вот это тоже. Такое более серьезное. И вот таких здесь, как бы я говорю, домов именно премиум класса, люкс класса очень много. Процентов 30 точно. Процентов 60 составляют тут вот обычные. Допустим, вот такие домики, да. Вот такое вот за средний класс Польша. Ну и только 10% это реально какие-то обшарпанные, обзёртые дома с плохим ремонтом, ну, крайне низкого уровня. Это нужно поискать реально, чтобы найти. Нужно поискать. В основном это, я говорю, 60% средний класс, 30% дома люкс-класса. И вопрос складывается, откуда? Откуда у поляков, потому что 30% люкс-класса, это очень много на самом деле. 30% реально шикарных коттеджей из общего числа зданий. Может быть, даже 40, если быть более объективным. Ну, а 50% это вот обычное такое средний класс, как здесь, например. 40% офигенных особняков, при всем при том, что большинство поляков уезжают на заработки за границу, <coughs> ну и собственно в принципе поляки в большинстве своем говорят, что в Польше нельзя нормально заработать, вопрос откуда у многих поляков деньги на такие дома, вот сейчас мы подходим к району тоже люкс-класса, где будут дома уже богачей Ну, у меня, на мой взгляд, у меня будет, в принципе, две мысли и две версии ответа на данный вопрос. Откуда у поляков деньги вот на такие дома? Вот мы видим, да? Тут вообще особняк. Может... Не знаю, такой дом будет стоить и пару миллионов злотов, да. Я так думаю. Ну и две версии у меня на этот счет, откуда все-таки поляки берут деньги. Первая версия заключается в том, что практически в каждой семье есть родственник за границей, в Британии, в Германии и так далее, который высылает деньги им тем, кто здесь живет, своим родственникам, соответственно. И у них есть возможность построить свой дом на земле. Вот как я вам вначале показывал, обычный строитель даже. То есть он, при том, что у него есть родственники за границей, может построить свой дом на земле. Потому что у них там в Британии тоже живет брат его жены, в общем. Сто процентов высылает какие-то денежки Но вот, если говорить о таких люксовых домах, уже премиум класса, то... Здесь, конечно, люди, которые занимаются бизнесом, скорее всего, своим в Польше. Достаточно серьезным. А бизнес, к слову, в Польше открыть вообще не проблема свой. Пожалуй, проще всего, чем из всех стран Евросоюза брать, в Польше проще всего, пожалуй, открыть свое дело, свой бизнес. И есть здесь для этого все условия. Вот взять даже меня. Недавно открыл свое агентство по трудоустройству, хотя приехал сюда два года назад как обычный сварщик. То есть у самого обычного человека, простого, без денег, без связей, есть возможности в Польше раскрутиться. Вот отсюда и всплывают 40% особняков. Много людей приезжает, большой рынок труда, польская экономика стремительно растет, государство сделало все условия для открытия бизнеса и фирм. Ну вот, пожалуйста, люди этим пользуются очень успешно, как мы видим. Остальная часть населения, даже самые обычные простые строители, если он там не пьет, не употребляет ничего, а пашет тяжело, и плюс еще родственники высылают какие-то деньги из-за границы, то все люди без проблем могут купить себе земельный участок и построить, пусть относительно простенький по польским меркам, но все-таки свой дом. И причем достаточно крутой этот будет дом по меркам белорусским или украинским. Вот как-то так, друзья. Вот что-то такое, говорю, с отшарпанным там, с темным сайдингом черным, с потеками, то это, конечно, редкость. Это, конечно, редкость. Вот что-то такое, как там, мы можем увидеть, да? Тоже краска вся обзерта, вон здание такое. Относительно страшное. Это редкость, в основном вот такое, да? То есть все ухожено достаточно. Все классно сделано. Особенно мне нравится, как они ухаживают за газонами, тригут и все остальное. А, то есть красиво у них сделан сад всегда. Я говорю, переехал в Польшу, начал мечтать о своем доме на земле здесь в Польше, потому что раньше как-то думал, что буду жить в квартире, больше нравилось, привлекал. Но вот насмотрелся на поляков, какие дома они вот строят и начал мечтать о своем доме на земле. что ж, друзья надеюсь вам понравилось это видео надеюсь сегодня мне удалось показать вам Польшу наизнанку то есть всю правду о том как живут поляки в каких домах они живут в большинстве своем в этом коротком видео надеюсь удалось отобразить это в полной мере напишите пожалуйста свое мнение в комментариях к этому видео как вы думаете откуда поляки берут деньги на свои дома даже те поляки которые не имеют свой бизнес работают обычными строителями тем не менее находят деньги строят дома и так далее ну и вот, средний класс вот такой в Польше, как позади меня опять же, и собственно почему так в Польше, как вы думаете, откуда поляки, при всем при том, что в Польше относительно низкие зарплаты по сравнению со странами Евросоюза, ну как они умудряются жить на таком высоком все-таки уровне? Напишите свое мнение в комментариях, будет интересно посчитать. также если вы заинтересованы в достойной работе в Польше, я могу вам ее предоставить, так как имею в Польше свое агентство по трудоустройству, мы устраиваем людей только на достойнейшие вакансии, с достойными оплатами труда, с достойными условиями проживания и опять же труда соответственно. Ну и поэтому, собственно, если вы заинтересованы в работе, то звоните или пишите мне по номеру телефона, который уже появился в нижней части вашего экрана. Также ознакомиться со всеми актуальными вакансиями в Польше на любой свет и вкус вы можете, пройдя по ссылочке, которая появилась уже в левом верхнем от меня, углу вашего экрана. Проходите, ознакомьтесь со списками вакансий, также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка в описании к этому видео. Поделитесь ссылками на это видео как можно с большим количеством друзей, заинтересованных в жизни и работе в Польше. Ну а с вами был Антон Белюк, канал Work and Life. На связи с Польши. До скорых встреч. За границей, друзья. Пока.